привет привет дорогие друзья добро пожаловать на мой канал у меня для вас хорошая новость у меня новая камера у меня новый микрофон у меня новый нос шутка шутка нос у меня старый но если вам нравится качество моих видео новое качество ставьте большой лайк и подписывайтесь сегодня я вам объясню разницу между словами жалко и позор жалко и позор. Я очень часто слышу ошибки в этих словах, особенно от людей, которые говорят на английском языке. А где я сейчас? Я сейчас в прекрасном парке, который называется Сен-Жермен. Парк Сен-Жермен находится в пригороде Парижа, в городе Иссили-Мулино. Здесь очень красиво. А, вот, смотрите, и этот парк находится на острове, остров на реке Сене, и, кстати, вокруг этого острова маленькие кораблики, на которых можно также жить. А вы хотели бы жить на кораблике, на корабле все время? Напишите. Итак, жалко и позор. Какая разница? А, мы говорим обычно жалко, когда мы хотели, чтобы что-то случилось, мы хотели какую-то ситуацию, но она не получилась, все случилось не по плану, и поэтому у нас негативные эмоции. Например, у вас есть хорошая подруга в Токио, вы живете в Нью-Йорке, и вот вы едете в Токио, и вы очень хотите с ней встретиться, и вы пишете ей, например, «Алися, привет, я буду в Токио с 1 по 7 сентября. Хочешь встретиться?» И ваша подруга вам пишет, «Ну блин, а я буду в Нью-Йорке!» Точно в это время, с 1 по 7 сентября. И тогда мы можем сказать, М -м, «Жаль» или «Жалко», «Как жаль, как жалко, я так хотел, так хотела с тобой встретиться». Жалко, жаль. Или еще один пример. У вас было свидание, например, через Тиндер. Кто пользуется Тиндером, пишите. А, да, через приложение. Тиндер это приложение. У вас было свидание с молодым человеком. Вам он очень понравился. И вы хотели бы встретиться с ним снова. И вы пишете ему привет, например. Сергей, мне очень понравилась наша встреча, давай встретимся снова. А Сергей говорит, например, извини, мне кажется, у нас ничего не получится. Ах, в самое сердце, в самое сердце. И тогда мы можем сказать ему, а, жаль, жалко, жалко, я думал, я думала, что у нас может быть какая-то красивая история вместе. Жалко, жаль. Кстати, посмотрите, в этом парке есть такая скульптура. Вот. Она называется «Башня с фигурами», «Башня с лицами». И автор этого произведения Жан Дюбюфе, кстати, он придумал первым концепт Art Brut, то есть грубое искусство. И эту скульптуру закончили, он ее закончил в 1988 году. Вот так интересно. А теперь давайте посмотрим на слово ⁇ позор ⁇ Позор, «Позор». ⁇ а, Недавно я получила письмо от знакомого. Он, он учит русский язык. Он сказал, давай встретимся, я сказала, а меня не будет в городе в это время, и он написал позор, и я была много так, это было странно услышать, ух, позор, почему, потому что позор, мы говорим это, когда человек сделал что-то очень-очень плохое, позор, У, -у, У позор или позорище, позорище это более грубый вариант, позор, позорище. Ну, например, когда была эпидемия ковида, в Англии, в Великобритании люди были на самоизоляции, сидели дома, самоизолировались, не могли встречаться с друзьями, не могли встречаться со своими родственниками. Родственники – это семья. И министр, премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон и его друзья, они устроили у себя вечеринку, большую вечеринку. Они говорили другим людям, что те должны сидеть дома, а сами устроили вечеринку. И когда англичане услышали об этом, они сказали, фу, какой позор, какой позор, ему должно быть стыдно. Позор – это когда человек сделал что-то плохое, все это видели, и мы думаем, мы говорим, что это очень плохо, это позор. Еще один пример, менее драматический. Вы знаете, в больших компаниях, в престижных компаниях иногда есть дресс-код. Дресс-код – это как мы должны одеваться. Дресс-код. Я работаю дома. И у меня нет костюмов мне не нужно носить каблуки на да, каблуки мне не нужно делать маникюр но есть компании где это обязательно где есть такой дресс-код и например если я работаю в такой компании я пошла на встречу с очень важным клиентом э, с грязными волосами без маникюра не в в костюме, а в футболке и в джинсах. Мои коллеги могут сказать, Татьяна, ты пошла на встречу с клиентом с грязными волосами, какой позор! Какой позор! Это значит, это некрасиво, это неправильно, позор. Еще раз, жалко, это когда ситуация не такая, какой мы хотели, чтобы она была. Мы не сделали ничего плохого, никто не сделал ничего плохого, просто реальность не такая, жалко. И позор – это когда кто-то сделал что-то плохое, и нам это не нравится. Кстати, когда я была в Чехии, там позор значит внимание, внимание. И когда я видела на витринах написано «позор, позор», это было интересно. Пишите, пожалуйста, друзья, ваши примеры со словами «жаль», «жалко», «позор», «позорище», пишите, нравится ли вам такой формат лексики в парках, в других интересных местах. Спасибо, что смотрите. Приходите в мой клуб «Русская дача», чтобы получать видео и подкасты каждые пять дней. Пока-пока!